Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. В этом видео я покажу 10 гривен монетой, которые уже вышли в оборот. Посмотрим, какая реакция продавцов на эти монеты. Класс. Вот это... Да! Ребята, срочно, десятка так, вы Да вы что? Да вы думаете? О, что я, что... А это вот я, я ошиблю. И еще, друзья, сделаем конкурс. Я подарю разные 10 гривен монетой зрителям этого видео и разыграем подарки от партнера выпуска аукциона Violity. Условия смотрите дальше в видео. Виолити – место, где я покупаю монеты к себе в коллекцию, а также вы можете продать свои находки. Ссылочки на аукцион я оставлю в описании. Ну что, поехали? 26 декабря 2019 года Национальный банк выпустил три новых монеты 10 гривен из серии вооруженные силы украины а именно участникам боевых действий на территории других государств кстати тираж всех монет 1 миллион штук следующая монета посвящена военным медикам вот такая вот монетка как мы видим на реверсе военный медик оказывает помощь раненому бойцу и следующая монета посвящена базовому автомобилю вооруженных сил Украины, а именно полноприводному автомобилю КРАС, солдат, предназначенному для транспортировки личного состава, разных грузов военных частей и подразделений специального назначения. Кстати, может использоваться как тягач для транспортировки самолетов на аэродромах и артиллерийских систем. Вот такая интересная монетка. Ну что ж, давайте посмотрим, как будут реагировать на эти монеты на улицах города. А что -то такое? это такое? А? Это 10. Это 10, так оно. Так еще, а? Вам а? это первое. Ага. Угу. Больше, красиво. Да? Ну видите, все. Спасибо. Угу. А что это? Ну, по идее, 10. Я просто их не видела. О. Вау, Ну вот это Ух ты! Бах. Вот это! Бах, да! бах, Ребята, срочно, десятка железных! Давайте я не знаю, Что это такое? Давайте все, в порядке? А? В порядке все? Да, коллекционно Все, спасибо Карин, иди сюда Машина Автомобиль Откуда она банка а к чему тут солдат? Ну, это называется машина. Солдат. Это модель машины. К чему? Называется так. Знаете, как... Не, я имею в виду, к чему на, десятки, на 10 гривен они. Это украинская машина. Солдат. <с> <с> не, наверное, не похоже, да? <с> это точно тысячи гривен? Ну, не знаю. Вам могу поменять. если не, не, не, не правду... Спай... Заскидку меня. Правда, спасибо. Спасибо, но вы мне еще 10 гривен, да? А вот это 10. Да вы что? Да. Вы мне Ух ты, а что это? Это 10 гривен? Да. А, Давайте а я вам обычную десятку, <сёк> <10 гривен>, а не <продам. сёк> все, все, спасибо, <сёк> до свидания. Я первый раз ее вижу. У меня такая есть 10 гривен, только... Там не такая, а что-то с армии, нацгвардия, что такое. У меня ребенок нашел, mm. а это вот я ошибилась. Я понял, спасибо. <звук> Друзья, по поводу конкурса. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то обязательно сделайте это. Вам не трудно, а мне очень приятно. И для участия в конкурсе на эти три монеты в холдерах и подарков от Виолити, поставьте лайк этому видео, и будьте подписчиками моего второго канала. Ссылочка будет в описании. Победители будут выбраны среди тех, кто оставил комментарий. И как только канал наберет 30 тысяч подписчиков, а это совсем скоро, я сделаю этот розыгрыш. Напишите в комментарии, сколько подписчиков на канале во время просмотра этого видео. Сегодня 23 января 2020 года и на канале 29 тысяч подписчиков. Может уже 35 или даже 50. А если нет, то давайте вместе добьем эту цифру. Начинайте свои комментарии с фразы «Фартовый коллекционер» и удача-успех всегда будет с вами. Пока!